Далеко ли до центра? До центра далеко, это... а до целе... телецентра не очень. Башня не влезает в камеру. Вау! <свист> ну что, вы все узнали, это Останкинская телебашня. Самая высокая в России и в Европе. Поэтому обязательно-обязательно надо здесь побывать. Самое сложное – на эту телестанцию, телебашню попасть. И вот план прохода для тех, кто захочет вдруг пройти. Так, паспорта надо обязательно брать. И вот здесь короткая информация, как ее посетить. И добро пожаловать на экскурсии в телебашню. Полчаса. Очень важно прийти Вовремя на регистрацию есть электронные билеты за 45 минут до начала. Это связано с особым пропускным режимом, практически как в самолете. В общем, вас проверяют, несколько КПП нужно пройти. И это правильно, потому что башня все-таки очень ценное техническое сооружение, стратегическое. Вот, но... Ой, хорошо скрытый навес для тех, кто в дождь смотрит. Но в дождь, ее, конечно, чего смотреть? Ее надо смотреть солнечная погода краткая история башни в 59 году конкурс и в 67 году построили 385 метров соединительной башни карниз 1,5 метра это вообще жесть 40 метров большая кататься вот, выдает. Лифт. — 540 метров высота. 540, да. — Я посмотрю, размер с метровой замуж. — С метровой, да, 340. Ну, надо, думаю, 12 метров требания носа башен. — Ничего себе. <связь> — Вот он какой, товарищ Никитин. Автор Красно-Утростанской башни. Блин. Это что такое? Эээ, кепочки такие были у них, да? Получается. Вот это вот прикольно, это фидер. Подъемный чулок для фидера. Вот это кабель. Трос из того кабель. И самое большое осознание, или такое... Самое большое, что меня поразило, это я понял, что это какой-то гений инженерной мысли. 60-е годы прошлого века без компьютеров а, рассчитать и построить такую конструкцию. Это просто потрясающе. Просто потрясающе. Мы все знаем, это башня 500 метров, смотровая площадка. А, 540 метров. Смотровая площадка на уровне 337 37. метров, да, закрытая. Вот, но построить это только вблизи, когда ты там находишься, ты понимаешь, блин, это просто охрененно, охрененно. Как хочешь сказать, вечная слава нашим инженерам, конструкторам, которые проектировали такие вещи. Ну и безусловно, сейчас есть возможность сходить, посмотреть, выпить чай-кофе на такой высоте и полюбоваться нашей прекрасной столицей. Я желаю, чтобы вам повезло с погодой, когда вы будете на Останкинской телебашне, потому что билеты в облачную дождливую погоду обмену и возврату не подлежат. Вау! Останкинский лифт лук! Оу! Что же ты? Что По обе стороны от экрана идет стремительный отсчет высоты в метрах противоположность а, Экран у двери как внутри этого шахта мы поднимаемся. в реальном времени. В вот башни, здесь вот план схема на башни. стене. Снизу вверх, вверх поднимается бегунок. Это Можете расскажу, в какой части башни мы находимся. От края, Все от отметки в метрах, зеленые цифры, цифры также метры. The tower on the inside in real time mode. On each side of the screen, you can see high speed height meter. On the opposite walls, there is a screen yes. with view indicator, which lets you watch the place of our current location. A Stankin TV tower is the best place to see Moscow from edge to edge. Welcome to Sky. <социатива> уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на Останкинской телебашне. Скорость лифта составляет 7 метров в секунду. Время в пути... Пожалуйста, ходите. Обратите внимание за экран, который находится над здесь. Дорогие гостители, рад вас всех приветствовать на высоте 337 метров. Ну а что, не страшно было подниматься в рюкзи? Тогда продолжаем, не бояться, и проходим сельским стеклянных полов. С этого участка надо открыть травой начнем с вами экскурсию. Всего шесть секций стеклянных полов, одна секция, это да, один квадрат. В каждом квадрате соединяются три слоя высокопрочного закаленного стекла. Каждый квадрат удерживает ударную нагрузку в тонны, так что можно делать все, что угодно до секции стеклянных полов. Ну, конечно же, в пределах разумного. но ну, у меня секциями, зеркальный по образу, по положению, есть зеркальный потолок, можете сделать уникальные фотографии, это называется «Оставкинское селфи», то есть стоять на секторе львов, все всех камер, ловить в себя, в себя в землю и фотографировать. Либо через фронтальную камеру, все такие интересные фотографии получаются. Позади у вас экрана, вы увидите видеоролик, он был совершенно парашютистом. Дело в том, что с 2003 года, 2007-й, важна была на реконструкции после пожара, действительно, прыжки. Башни осуществлялись, прыгали бейс-джампери, профессиональная и национальная команда парашютистов, поясника, как это все называют. Под прыжок, зачастую, на 2003 уход, 26 человек, когда прыгнули прыгали с отметки 340 и с отметки 365 метров, тем самым установили мировой рекорд. Кстати, принимаются и тяжко, и на тот момент не работали. И после Бейсеров, после 2007-го, больше с никто не прыгает. И в ближайшем будущем кружки осуществляться не будут. Причина к тому не безопасность, не строгий режимный объект. Мы с устроены с Прямо под нами ресторанный комплекс 7 небо, помните такое существо? Он существует. Более того, вы можете его посетить, он работает. Наснимайте по национальный осмотрим его территорию. Первая секция, прямо под нами, первое окошко. Это у нас бестро под названием полет. Когда пестро вы можете посетить буквально через 20 минут. Обратите внимание, столик крутится. Механизм при пожаре не пострадал, круг делается, как старый добрый, за 40 минут. Второй зал, второй ряд окошечек, это у нас ресторан под названием «Орбита», работаем в 12 часов дня. Теперь самое интересное, если вы спускаетесь в ресторанный комплекс, там вы можете находиться сколько угодно. Ну, единственное, что ремонтированная работы самого ресторанного комплекса. Средний зал работает до 8 вечера, средний работает до 10 вечера, но открывается с 12 дня. Время пребывания с вами ограничено только на смотровой площадке, поэтому сейчас мы с вами рассматриваем все самое яркое поле нашего зрения. Потом я вам оставлю обязательно свободное время, чтобы вы фотографировались и выздавали эту девушку. Кто-нибудь считал девушку в ДНК? 15, а их 16, друзья, у нас изначально состав составе хотелось 16, с ГУЛЛ. Действительно, кореалкинская активность и, и автономия осталось 15, но девушек ты не уберешь фонтанку, которая улучшена, с вами у меня ничего не станет. От Монтанда ДНК проводим горизонталь вправо, широкая проезжая часть, проспект Мира. Мира От Гранд-Пистоспасителя проводим горизонталь вправо, 4 квадратных сооружения. 4 таких квадратных коробки, которые выбиваются из архитектуры, там книжки, которые расположены на Новом Арпате. С двумя, двумя двумя книгами очертания «Ставинский, Усовский, Министерство иностранных дел» на Смолинской площади. Единственная из всех семи на шпиле, которой отсутствует звезда. Причина тому, что не было изначально шпиля. Здание было сделано построено без шпиля. Но потом мы все решали, не хотели, шпиль появился. Конечно, он там появился, как иначе. Сделали его из экологических весов, покрасили под здания, так он до сих пор там и остался. А Отдавал книг, проводим горизонталь справа две трубы красно-белого цвета. Хороший ориентир для нас недостопримечательность, сочеленая котельная, город вот, большой котельный, ну, котельная 12, в один стать дали киевского вокзала, а чуть ли не повыше от этих трех, полукруглая и белая крыша. Главная спортивная арена в Находится сейчас на реконструкции, чемпионат мира по футболу 2018 года. И на лучниках состоится церемония открытия данного праздника. Перед лучниками у нас пробьев город. Тут огромный такой квадрат, незастроенный. Если переносить Воробьеву гору, является 4 а, uh, самого я... престижного куза страны. Московский государственный университет имени Ломоносова на Воробьеву гора. Масота 240 метров. Возвращаемся к фолосатому ориентированию. Кстати, всем удается это идеально. Москва-Сити, а вот там где-то центры Кремля. Сверху, да. потому что надо очень хорошо знать Москву, чтобы узнавать ее, но многие места мне были знакомы, особенно те, где я бегу, они оказались э, рядышком. Я открою еще вам один маленький секрет. Экскурсия на самом деле э, не очень продолжительная, вас кругом поведут вокруг, э, по периметру, да, по окружности смотровой площадке расскажут про все самые значимые объекты Москвы, но на это остается примерно полчаса. Очень После экскурсии вы можете не ехать на лифте вниз и выходить, а спуститься э, в кафе и в рестораны, и там время, которое вы можете провести, не ограничено. А, а вот чтобы выбраться из кафе ресторана, вам нужно вернуться на смотровую площадку, а лифты ходят каждые полчаса в 15-45 минут. И вы попадаете э, как раз на экскурсию. То есть фактически вы можете еще немножко послушать экскурсию, а потом, еще, потом раз. еще раз спуститься в кафе, покушать и провести так бесконечное количество времени. Настолько, насколько у вас хватит сил, терпения, э -э, и настроения любоваться Москвой. Туалеты там есть, э -э, перекусить можно, кофе хороший, чай приличный. Еда тоже. Э -э, еда не по заоблачным деньгам, вполне нормальная, так что... Красое в ресторан. Да. Ну, В ресторан мы не попали, он с 12 часов работает, а в кафешке все нормально. Ну и вот можно сходить в буфеты в кафе, спуск по лестнице, она прям как в зам... Ой, тут кажется, все, ничего. Ой, так. Все, не спеша едет, вот. Ну уж если вы забрались на Останскую телебашню, то просто обязательно нужно спуститься вниз и выпить хотя бы чашку чая. Здесь не очень дорого. Вот, но скорее всего вы нагуляете аппетит на такой высоте. В общем, что мы сделали? сделаем. Теперь сидишь, смотришь, любуешься Москвой и как в поездах дальних следований, ешь. Сейчас все хлыни едут. Эксперимент, доказывающий, что здесь все едет. Марк, не сосед. Что? А что ты хочешь? Да. Едем, едем, едем, едем, да? далекие да. края. Сапсан. Да. Денинградские Да, да, да. Что? Насчет 45 направлений. Самолетик бы еще поместил бы Шереметьева. Это, это, это просто классно. Ты ешь, а перед тобой каждый раз новая Москва. То одна улица, то другая улица. Из погодки нам повезло, конечно, сегодня, потому что Купленные билеты обмену и возврату не подлежат. Если вдруг вы купили заранее, погода испортилась. А мы приближаемся к Москве-сити на горизонте. Ну, честно говоря, сверху Москва напоминает обыкновенный мегаполис. Просто дома, дома, постройки промышленные. Вот здесь вот... вообще Территория не жила. Вот обдоль а дороги, естественно. Приличные домики. В общем, это самая приятная часть экскурсии. Сидишь ты такой. А Москва вокруг тебя проплывает. Не спеша. В общем, это одно из чудес нашей страны. И Самая большая смотровая площадка высокой башни в Европе. Поэтому каждый советский турист должен обязательно здесь побывать. И, в общем-то, в курсе с этого кафе она самая классная, даже лучше, чем сверху. Потому что наверху надо ходить и смотреть, а здесь все вокруг тебя проплывает. Здесь ходят каждые полчаса 15 минут 45, поэтому если вы попали в кафе, то придется ждать как поезда следующего отправления. Поэтому мы поднимаемся к лифту, который скоро пойдет вниз. Ты вниз, Вау, уши закладывает. Да. Они у меня все. Вон у детей тоже закладывает уши ой, спасибо, интересно да, очень классно на да, значит, вот реально классно сейчас мы спустимся Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на Останкинской телебашне. Скорость видка составляет 7 метров секунду. Да. Обратите внимание на экран, который находится над дверью. В режиме реального времени Вот, приезжайте, смотрите, здесь надо побывать. С вами был Олег Факеев.